21-я всероссийская конференция по физике сигнета электриков стартовала в КСК КФУ УНИКС 26 июня На самом деле тема исследования сигнет электриков